Привет! С вами снова я, Дмитрий Фреско, и это мой кулинарный блог. Сегодня речь пойдет о курочке. Представьте себе. Одесса, маленькое тенистое уличное кафе, заходит посетитель и видит обедающего в старого знакомого. Абрам Моисевич, сколько лет, сколько зим? Как поживаете? Как ваши родители? Умерли. Ой, простите, я не знал. А что это вы один? Где же ваша Юлия Маковна? Умерла. Ой вы, какое горе. Так это вы сейчас один с вашими детками управляетесь. Как они? Умерли. Что? И они тоже? Послушайте, когда я ем курицу, для меня все умерли. Приготовим такую курицу. Этот рецепт проходит в нашей семье под наименованием курица по-французски. Возможно потому, что используется типично французский кулинарный прием. Обжарка происходит в смеси двух масел сливочного и оливкового. Это сочетание дает очень приятный аромат и на что-нибудь другое не похоже. Добавим сюда несколько зубчиков чеснока прямо в штуке. и начнем обжаривать нашу птичку. Нам надо слегка поджмянить кусочки, но только слегка. Пока кольц зажаривается, займемся в округу Не забываем про курицу. Посмотрите на этот цвет. Какая красота. Жалко, что пока технология не позволяет записывать и передавать по сети ароматы. Теперь очередь цукини. Нам надо нарезать его колью со стороной полтора сантиметра. Воспользуйтесь линейкой или штаммин-циркулем. Про не забыли. Нам надо приложить его в кастрюлю, а из сковорода удалить весь чеснок. И на этом же масле обжарить лук до золотистого цвета. Сначала лук досок. сока. Затем он выкипит, естественно, сахара начнут образовывать карамельный нагар. Вот он-то нам и нужен. Этот нагар мы растворим половине стакана белого сухого вина и дадим ему немного выпариться. Вкус луковой карамели с легким нотами вина станет отличной базой для нашего соуса. А теперь все отправляем в кастрюлю к курице и включаем под ней нагрев. Курица надо будет тушиться почти до готовности. Вам может понадобиться немного бульона или воды, но лучше все-таки бульон. А может и не понадобится. Смотрите, на свои овощи и свою курицу. Отправляем в кастрюлю сукини и оливки. Все перемешаем, дадим снова скипеть, посолим. И добавим несколько хорошим раздавленным пушистую перца. Оставим все в покое до готовности кукини. Ну и курицы, конечно. А когда все приготовится, выключим ритул и добавим пороганной петрушки. Понравилось? Пальцы вверх, подписывайтесь на канал и, впрочем, вы знаете, для меня все умерли.